Всем салют, с вами GamePersona с 14 новыми просветками на картах Ascent и Heaven. Устраивайтесь поудобнее, а я начинаю. Начнем с Heaven. Данная стрела делается с базы атаки. Упираемся вот в этот вазон, прицел наводим на край листьев, ориентиром служит круглая хрень левее. Заряжаем на две полоски с двумя отскоками. Разве... Эта стрела покажет нам правую часть Аплента, включая точку под окном, а также правый угол, в котором часто кемпят. Следующая просветка тоже с базы атаки, но на Бэплент. Становимся на правый нижний угол последнего кирпича, целимся в центр между двумя кирпичами повыше. Заряжаем на две полоски с двумя отскоками. Эта стрела показывает заднюю часть б Теперь просветка за сторону защиты. Она полезна против команд, которые не рашат, так как делается с базы и просвечивает лонг C. Подходим в упор к этой стене так, чтобы прицел был на стыке двух крайних кирпичей. Целимся в край крыши на четвертую балку справа. Заряжаем на максимум с одним отскоком. Еще стрела с базы защиты, которая покажет проход на шорт-слэш-лонг А-Плента. Упираемся в край базы, становимся в эту точку, целимся на пятую балку так, чтобы левая часть прицела касалась края крыши. Заряжаем на максимум с одним отскоком. Вот здесь. Дальше стрела, показывающая шорт Аплента, делается за сторону защиты. Упираемся в край этой стены, целимся на край шестой ступени, чуть левее центральной части. Делаем два отскока и заряжаем на максимум. Если у вас есть информация, что противники перетягиваются на А, а вы в этот момент находитесь на С или возле Даблдора, то есть довольно полезная стрела, которая покажет вам дальнюю часть А-планта. Подходим к этой стене вместе, где лежат две стрелы. Становимся спиной и целимся в центр между стрелой и краем кирпича. Делаем один отскок и заряжаем на максимум. Теперь просветки на эссент. Начнем со стороны атаки. Первая стрела покажет нам часть балкона а а также подход к нему. Становимся в угол за этим ящиком. Целимся в центр стертого участка руки. Заряжаем на максимум с двумя отскоками. Хотя можно и с одним. Дальше очень полезная стрела, которая покажет нычку на Б-планте. Становимся в угол за будкой. Целимся между вторым и третьим окном и уводим прицел правее так, чтобы его левая часть касалась выступа. Делаем два отскока и заряжаем на две полосы. Еще одна классная стрела, которая покажет пространство за дверью возле апплента. Подходим к краю этой стены, целимся как показано на видео, делаем два отскока и заряжаем на две полосы. Дальше три просветки, показывающие лонг аплента. Первая делается с балкона. Становимся в угол, целимся в левую часть желтой веревки так, чтобы верхняя часть прицела была снизу. Заряжаем на две полоски с одним отскоком. Вторая делается с большого ящика на Апленте. Становимся по левому краю в центр. Целимся почти в конец правого угла. Делаем один отскок и тоже заряжаем на две полоски. Ну и третье делается с другого угла балкона. Целимся в верхнюю часть этого знака. Делаем один отскок и также заряжаем на две полоски. Дальше просветка Б-планта. Делается с мида. Становимся на начало первой ступени. Дальше целимся по центру правых часов башни. Заряжаем на две полоски с двумя отскоками. И последняя просветка позволит нам соевого прочекать зигу Аплент А плента, находясь возле Б. Становимся по центру этого камушка, дальше делаем шажок влево, чтобы дверная рама совпала с краем оконной рамы, это важно. Дальше целимся в верхушку здания и заряжаем на максимум с двумя отскоками. Ну что, ребят, на этом у меня все. Если ролик был для вас полезен, поставьте палец вверх и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые полезные видосы. Всем пока!